Друзья мои, я Димас, вы на канале Кукс Браза Хукс, и с нами, естественно, оператор Антон. Доброго дня всем. Сегодня мы решили произвести небольшой эксперимент и сделать моцареллу домашнюю. Увидев одно видео... Фудблогера на ютубе мы решили повторить такой же эксперимент мы начитались там все комментариев и может быть у нас тоже получится может быть и нет блогер алина Фуди. для этого нам нужно естественно домашнее молоко как там все написано и в видео показано для этого мы сегодня пойдем естественно за в гости короя. и там небольшие ингредиенты это все там мелочи и самому что весь процесс получился дело за малым добыть молока так что я иду переодеваться в праздничный костюм и идем в наши милки. Увидимся. Друзья, ну вот мы пошли за молоком. Нам любезно предоставили в обмен на яблоки молоко. Вот, ребята, мы пришли. Сарайчик тут, тут корова. И нам пред... любезно предоставили снять процесс дойки. Вот нам коровушка. Наша знакомая девушка решила помочь нам с дойкой коровы. Я не решился и все забыл уже, как это делается. Все улыбаются. Довольны. Даже милка. Эй, Зорика, милка. Да, да. Потом яблочки мы тебе дадим. Гости пришла вкусного парного молока попить. С рязанских лугов. Цветочных. Мы приступаем. К игре в крикет ну или в простонародье лапту ну, есть шутки шутками, ну точнее мы продолжаем процесс приготовления моцареллы домашней наше молоко, оно остыло при комнатной температуре, ну как бы оно остыло достаточно хорошо где-то 3-4 часа у нас было даже слой немножко тут есть сметаны Но Нужна палочка деревянная, ну скорее всего да деревянная как бы видео мы у блогера видели деревянный инструмент 4 литра молока понадобится у нас есть мерник чуть перемешаем видите даже появилось немножко так называемое подобие сметаны нам понадобится 4 литра мы отмеряем льем смело 4 литра молока раз Два. Три. По дела оператору ничего не достанется. Хотя он мечтал о молочке. И четыре. Ну, нет, немножко. Четыре литра молока. так Мирник нам не нужен больше. Молоко тоже нам не надо будет. Оператор наконец-то напьется и главный процесс, что мы делаем на медленном огне мы доводим до температуры такой, как говорит футблогер, чтобы когда палец в молоке было горячо, но терпимо так что ждем э, такого состояния. Ну, это примерно, говорят, 50-55 градусов. И начинаем помешивать, постоянно помешивать. Ну вот, мы мешали-мешали наше молоко, пихали один палец, он терпел. Решили засунуть другой, проверить. И он уже, ну, ему горячо. Видимо, первый палец привык уже. Так что, ребят, снимаем и приступаем к нашей... Готовки. А, мы добавляем уксус столовый 9% обычный Вот непрерывно помешивая Ложка за ложкой, как видео Мы начинаем добавлять Одна ложечка Затем вторая ложечка ну, Что-то начинает меняться Но не особо заметно Добавляем третью ложечку столовой. И постоянно помешиваем. Молоко, как вы видели у нас на видео, мы снимали настоящее. Из-под зорьки. Обеденное. Добавляем четвертую столовую ложку. Пятую столовую ложку. Столовый укс. Добавляем шестую столовую ложку. Добавляем еще одну столовую ложку. Вот на какой-то седьмой или восьмой у нас что-то начинает появляться, ребята. Но ну, не слишком это похоже то, что появлялось у девушки, наши блогера. Появляется что-то подобное моцареллы. Приятный цвет, но не такой желтый, как на видео, возможно, потому что как вариант у нас корова была, так сказать, молодая телка. Оператор определил это с первого раза по размеру сосков. Вот, ну и при этом как бы это влияет на жирность, ну если корова там не определенной породы, возможно, у этой, ну девушки Алины было ну, более коров дает более жирное молоко. Вот, но в принципе, что-то есть похожее. Так что мы еще добавляем столовую ложку столового уксуса. Мы продолжаем мешать. Чуть правая рука устала, буду левым мешать. Добавим еще раз одну столовую ложку. Уксуса. Вот смотрите, что у нас получается. Действительно... Что-то похожее на моцареллу. Без комочков. Константинция, поверьте мне, как повару, который трогал моцареллу, похоже очень сильно. Ну вот, ребят, я сходил за перчаточками, они такие женские. И достаем нашу заготовку, нашу базу. Мы отжимаем, как она на видео делала. Все, и в принципе, все так же получается. Излишки есть внутри, и они вытекают. В принципе все идеально, мы их убираем, по ощущениям похоже очень сильно моцарелу я ни разу не работал э, в Италии на заводе, я не знаю, как делают настоящую из бульвалиного молока, я не работал у нас нигде, из коровье тоже не делал. Это первая такая процедура, но интересно, интересно что-то получается у нас ну вот мы в принципе выжили все, что у нас получилось дальнейшее мы ставим нашу кастрюльку опять на плиту Значит, включите на трешечку, пожалуйста обсорелку отставим немножко по цвету по всему все очень похоже добавляем соль Опять же, как все на видео, девушка добавила одну столовую ложку соли. Мы добавим полторы. Полторы ложечки добавили. Нагреваем до 70 градусов. Это что значит, что я уже в перчатках не будет горячо. Но опять же, перестрахуемся, потому что у нас не сразу все получилось. Видимо, мы сильно нагрели. Нашу изначально молоко. вот Из-за этого мы ну, нагреем не так сильно. Э -э так как понимая по логике вещей, нам сейчас требуется единственное, то что нагреть опять моцареллу и ее растянуть, там показать, что она тянется, придать ей форму, как тесту слоеному навертеть и сформировать готовый продукт и уже в дальнейшем положить в холодную воду и дать ей настояться, остыть, чтобы она приняла форму и не как-то не стала танцевать у нас. Вот, а так, в принципе, она уже сформировалась. Мы еще раз растянем, ну, она почти готовая, ей немножко надо растянуть, ну молоко, я как к молоку отношусь посредственно, ну пахнет вкусным молоком да так что сейчас второй раз рискуем я думаю уже у нас как бы хуже не будет, у нас получилось уже у нас уже получилось, можно лайк ставить этой девушке фудблогеру Алина Фуд Фудди, друзья мои порог пошел, как видео говорят если опять заснимет это, и пальчик такой же не особо терпим снимаем точнее добавляем сразу нашу царрела чуть ждем действительно горячая даже в перчатках и начинаем как на видео формировать Там растягивает но оно, не видите не растягивается надо ее еще значит подержать вот. ну не она не растягивается как видите получается творог не совсем моцарелла, ну видимо не надо так сильно греть. Мы сейчас ждем, пока она остынет, наверное. Стало еще хуже на самом деле, мы сейчас нагрели второй раз и получается какой-то творог уже. Видимо, опять сильно нагрели или, может быть, девушка не может сильно терпеть, там у нее палец. Конечно, хорошо все это делать с температурным термометром, чтобы он контролировал температурный нагрев. Но получается, да, совсем не то, на что мы рассчитывали. Ну, что показано на видео. С чем это связано, ну, непонятно. Либо перегрели мы, либо не догрели. Догрели вряд ли, потому что, ну, тепло, горячо так, даже впечатка. Ну, не тянется она, вот смотрите, такой более да, творожная масса, А у нее тянулась на видео, как, я не знаю, как тест какое-то. Шарик мы можем от сделать. Но вот если ее окунаешь еще туда раз, она еще хуже становится. Видимо, горячо, наверное. Хотя вряд ли. Видите, она ломкая становится, как резина. Ну ладно, что получилось, то получилось. Ну, кидаем холодную воду, что получится. Не будем формировать эту массу. Уже все, что получилось, оно получилось. Ну вот, друзья, прошло примерно 10 минут. Мы готовы посмотреть, что у нас получилось с нашей чудесной моцареллой. Достаем ее. Даем стечь. У нас небольшие тут дырочки, но это не страшно. И режем. В принципе, по нарезке настоящая моцарелла. Не хочу сказать ничего там. Брёков никаких. Нет вот таких, как она. Ну, вот отделяется она, в принципе. Не такие волокна, но есть. Но это вот я связываю с тем, что мы не тянули ее как баян. Мы не растягивали, может быть, из-за этого волокна не наволоклись. Может быть, из-за того, что жирность не такая. Либо мы что-то чуть-чуть не так делали. Попробуем теперь, что у нас получилось. На вкус как моцарелла обычная. Может, чуть по порезиниваем. Что можно сказать? Потому что, может быть, настоящий моцарелла делается из буйволинового молока. Может быть, там процент такой жирности хороший и именно настоящий моцарелла из этого получается. Видимо, то молоко на видео было тоже более жирное. Либо нагрев был немножко не тот, там с этими пальцами, кто-то сколько терпит там подобное. Ну, нужен, видимо, термометр. Именно для измерения. Либо руки. Как бы тут э, непонятно. Ну, по похоже, что-то получается, но не до конца. Нет вот этой тягучести там. Нету баяна. Мы не можем на баяне играть. Мы не мылимся мочалкой. Ну, там подобное. Какие-то вот нюансы в нашем приготовлении. Мы упустили, смотря видео, не так что-то сделали. Вдруг Алина... Фуди посмотрит э, наш канал и оставит, может быть, свои комментарии, какие-то добавит моменты, что-то заметила, что мы не так сделали. Самое главное, то, что мы хотели добиться, снимая это видео, это вот растянуть ее вот так, и чтобы она вот не рвалась, эти волокна. И вот, чтобы получились более волокнистые, она друг на друга налегала. К сожалению, этого добиться мы не, не смогли. Всем добра, мира. С вами был Димас, оператор Антон. Всем приятного аппетита. Пока-пока.